Пользуясь случаем, я хочу обратиться именно к своим коллегам-марафонцам. Дорогие мои друзья, дорогие мои единомышленники, здравствуйте. Я вижу ваши счастливые глаза, я вижу ваши жизнерадостные улыбки, потому что мы достигли поставленной цели. Мы все реализовали намеченные шаги, и пробудили в себе безграничный творческий потенциал. Я благодарю вас за то, что вы постоянно читали э, отчеты друг друга, вдохновляли друг друга, и таким образом воодушевляли нас. Я благодарю вас за поддержку, которую оказывали вы мне. Э, такое ощущение, что у меня вырастали крылья после того, когда вы писали комментарии. Дорогие коучи, я благодарю вас за то, что вы постоянно находили все самое лучшее в моих отчетах и своими открытыми вопросами позволяли мне идти все дальше и дальше. Именно благодаря вашей проактивной позиции я прошел этот марафон. Уважаемый Гил, уважаемая Катя, уважаемые организаторы Challenge Me, я благодарю вас за то, что вы выполняете самую важную миссию на Земле. Вы обучаете нас, граждан, становиться хозяевами жизни лидерами своей судьбы. Вы пробуждаете в нас такой потенциал, о котором мы даже не догадывались. Вы занимаетесь самой созидательной благотворительностью в мире. И я вам честно могу сказать, что тот фонд, который я создал, даже на 1% не выполняет той миссии, хотя он и благотворительной, которую выполняете вы, как коммерческая организация. От чистого сердца я благодарю вас за вашу миссию и искренне желаю стать вашим помощником для того, чтобы помогать нашим людям становиться хозяевами жизни.